Всем привет! С вами снова я, Мизель Кэт, и я живу в метро. Как-то раз я просто сидел и играл, и вдруг я услышал звук воздушной тревоги. Над нимом начали летать самолеты. Единственное спасение было метро. Я побежал туда. Хотя некоторые люди не шли в метро, а шли в ближайшее убежище. Я собрал с собой самое необходимое: паспорт, деньги, одежда, несколько банков, телефон, камера и фонарик. Мне по пути в метро сообщили, что через 10 минут начнется ядерный удар по городу. Единственный поезд, который стоял на санкции, отвезнулся в, в более безопасную зону, а именно на ту санкцию, на которой я сейчас нахожусь. Сих пор прошло 16 лет. Родиться на первой верхности до сих пор стоит жутко, но не так, как в Москве. Так что противогаз уже стоит отдать на поверхности. Что ж, давайте я вам покажу, как я здесь обустроился. Итак, вроде бы запись пошла. Что ж, вот так выглядят мои хромы. Да, скромненько. Ой, зато уютненько. У меня здесь радио. Диванчик, на котором я сплю. Все притащили с поверхности. Замели радиацию, вроде бы нормально. Ну, Но, раз нормально, то можно и спокойно походить. Радио, конечно, не работает, светильник зато работает. Там газетка у нас старенькая, какая-то память, просто жизнь. Да, вот так я и живу, и Итак, ну что предлагаю пойти прогуляться по станции. Вон там у нас сейчас военные, которые скоро пойдут на пост. А сейчас я направляюсь к полковнику Мельнику за задание. Шо, Василий? Опять бомжуешь и деньги собираешь? Ну, собираюсь, собираю. О, военный пришел из меня. Пощам дать, ты тоже бомжуешь. Поскольку а, на нас танцы бомжевать запрещено. Товарищ медик можно? О, ты пришел, Ну, заходи. Так, зачем вызывали? Давай начнем с того, то что теперь повыше. И... Лучше пока что сразу все найдёт. Ну, так что теперь будешь выходить на поверхность. Кстати, это не заключается в том, что я пошел на поверхность и залутал... Хм. Рейха? Да. А так зайди к Сидоровичу, он тебя следит. И то не буду зайти в мецери, чтобы она отведала немножко птичек. Хм, <смех> даже не знаю. Ну ладно, беру создание. <смех> Криху говоришь? ладно. Видимо, за мной должен будет подойти. Но просто я снаряжусь. Тогда мы же будем выдвигаться рукой наверное ну ладно посмотрим станцию не хочется покидать ну ладно надеюсь ничего не случится сайт и магазин закрыт ну ладно пойду тогда полежу и потом включусь и в общем то я немного полежал что-то поделал в общем то магазин должен быть открыт да, он открыт. Ну что ж, поймите тогда к Сидоровичу сначала. Сидорович, здорово. <рактики> а, а. А, а. А. Нет, столбии, Окей, а что по решение Сейчас я тебе его выдам. Первое, что я тебе выдам, это цепь. Далее я тебе выйду старые советские сапоги. Надеюсь вырос мальчик. Что думалось дальше А, ПНВ? Приворачиваем его на все рядовые солдаты А как его использовать? Насчет использования по Смотри, Смотрю, убиваешь его Нажимаешь на кнопку, так перед этим не забываю идти И стреляю спокойно с свободной форматами Удивенное, конечно, но здесь что-то делать. Далее у нас есть одежда. Это, конечно, одежда фашистская, но из-за чего я убил шеврончик. Так, что нибудь Спросишь, откуда она? Дома обворовали базу 41-45 года. Так, сейчас все А, еще и по-моему, не пахнет. Ну, вообще вот так я уже выпишу, много же приоделся. Мне уже все выдали. А осталось только затихнуть с за пичками. Кстати, вот так я выгляжу с автоматом. Интересненько. МпЗ я еще не одевал. Кстати, вот мой автомат. Вот, сейчас не пострелять. Ладно, вот, ну, пошло к медсестре. Мист раз, раз. Сверху, подряд. На лицо, парочку птичек так хорошо спасибо Так, ну ладно пошел тогда меня не, не ушла ну ладно так запись вроде пошла товарищ мельник вы сказали после того как я место режат, подойти к вам и вашего дальнейшее указание ну смотри, твоя задача будет сейчас э, дойти немного отдохнуть, и пусть тебя заберут, и вместе с нашей группой пойдете на поверхность Креку. Да. А поверхность? что, совсем? Там же радиация, там же опасно. Не перебивай меня, я сказал. Так, Начинается нас ауда. На поверхности тебе будет безопаснее чем через, через море. Поэтому да. Ладно, окей. Надеюсь, ты меня услышал. А на этом мое видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем до встречи, всем пока. Если мы наберем 10 лайков, я выпускаю вторую часть.